Всем привет, кто участвует в тестнете ZTLabs, добавили новый биткоин тестнет. Чтобы его выполнить, нужно выполнить следующие действия. Итак, по наградам еще небольшие изменения. Раньше мы получали за один своп 1000 поинтов ZP, сейчас раз в неделю 7000 монет. Нажимаем сюда. Здесь инструкция. Кто хочет переведите, я коротко объясню. Нажимаем сюда. Устанавливаем приложение. Регистрируем аккаунт. Дальше. Жмем. Передвигаем ползунок. Включаем тестнет. Теперь сюда. Выбираем из списка биткоин. Чтобы проверить адрес кошелька биткоина. Тестнетовский. Впереди стоит буква Т. У обычного биткоина адреса. Без Т сразу идет буква Б. Копируем адрес. Переходим в один из кошельков. То есть коронов. Вводим и получаем тестовые битки. После этого здесь на сайте. Выбираем тестный биткоин. Здесь, конечно же, коннектим кошелек. Тут. давайте вот этого возьму выберу ставлю максималку но впереди добавлю 0 вот так вот это будет выглядеть главное чтобы обмен произошел так валит адрес забыл с паузы снять валит адрес нужно указать метамаск который вы изначально здесь использовали для обменов. Там будет кнопка еще Save. Нажмете ее и адрес кошелька Metamask сохранится. Нажимаем подтверждаем. И соглашаемся. Сейчас, секунду. Готово. Кошелек запросил пароль для подтверждения транзакции нужно будет ввести пароль который вы указывали при регистрации аккаунта дожидаемся обычно 20 секунд и уже идет фаза 2 происходит начисление 7000 монет так, а я поспешил но решил вам показать чтобы вы были в курсе как это выполнять а так вот Через 7 часов я смогу произвести обмен и получить 7000 на баланс. Это своего рода таймер обратного отчета. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.